Всем привет! Из названия видео вы поняли, о ком сегодня пойдет речь. Да-да, это тот самый Максим Ожерельев, 13-летний парень, доказывающий всем нам очень уверенно в том, что Земля плоская, а не круглая. И типа нас всех обманывает и всякое такое. Сегодня вы узнаете, кто стоит за Максимом Ошерелевым и кто помогает ему проталкивать, <клес> проталкивать <клес> эту теорию плоской Земли. И зачем они вообще ее продвигают? Сегодня вы об этом узнаете только на канале NZ Edition TV. Максим Ажерелев, 13-летний парень, доказывающийся нам, опять же, как я уже говорил, то, что земля плоская. Этот парень живет в городе Миас, Челябинской области. Продвигает теорию, но не один. Ему помогает Александр Свободный. Кто все эти люди? На канале Александра у них было 9 совместных видео, в которых они обсуждали, рассуждали, обсуждали <связывали> теорию плоской земли и то, что в последнее время население стало как зомби послушная и вообще... Я считаю, что, блин, взрослый человек слушает бредни малого ребенка 13-летнего подростка. Мне кажется, это как-то странно. И все время с ним что-то соглашается. Это тоже странно как-то. Также Максим Ашрелев утверждает то, что якобы этих плоскоземельников где-то ущемляют, что их, типа осталось мало. Хотя я знаю, почему их так мало, потому что остальное... Население имеет голову на плечах, и они знают, какая информация неправильная, а какая правильная. Меня еще зацепила такая деталь, как одинаковая фоновая музыка, что у Александра, что у Максима. Послушайте ее, она очень расслабляющая. Чем, здравствуйте, с вами Максим Ажужелев, вы на канале... Продвигаются они эту для того, чтобы создать армию единомышленников, чтобы сделать мировой протест науки, что типа вот они все правы, наука не точная, и что вообще это заговор политиков, астрологов и космонавтов, что на самом деле Земля не круглая, а плоская. Они типа от нас вскрывают... Но это, конечно, полный бред, но ну, я так лично считаю, потому что я, в отличие от этого Максима, в школе хорошо учился, и географию, и физику я все знаю хорошо, и знаю, что и как там есть. На этом у меня все. Думаю, мое расследование ответило на ваши многие вопросы. Я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить мне лайк и продвигать это видео дальше друзьям своим. Всем пока.